На примере, вот на этом клиническом, мы сейчас с вами рассмотрим, это пострадодонтические рецессии Дисней с тонко-средним биотипом. И уже начинается образие твердых тканей зубов в области зуба 24 и 26. Метод, предложенный здесь для решения этой проблемы, называется он ВИСТА. Мы его еще пока не рассматривали. Это один из вариантов применения твердой оболочки оболочки предусвоенных методиках для устранения рецессии и увеличения объема десны. Заполнение парадонтальной карты. Традиционные измерения расстояния от режущего края до десны. В области зубов 25, 24, 26 Измерение расстояния от режущего края до десны и также измерение глубины рецессии. Измерение толщины прикрепленной десны. Семь измерения толщины прикрепленной десны в области зуба 26. Измерение прикрепленной десны в области зубов 24, 25 и 26. Начало препарирования. Вы видите на фотографии туннельный распатер. Изогнутый в данном случае лоскут препарируется туннельным распатором первоначально до муко границы. Вы также видите продолжение туннелирования, препарирования туннельным распатором слизистоно-костичного лоскута в области зуба 26. Препарирование слизистоно-костичного лоскута в области зуба 24. Это двойной обоюдоострый скальпель. Тоннелирование в области зуба 25-26 туннельным распатором изогнутым. Тоннелирование изогнутым распатором туннельным в области зубов 24-25. И проведение вертикального медиального разреза. Дизайн вертикального медиального разреза. Проведен вертикальный дистальный разрез. И вы обратите внимание, что через вертикальный дистальный разрез проходит туннелирование да, до слизистон-косничного лоскута в области зенита рецессии. Измерение необходимого количества и длины размера пластического материала твердой мозговой оболочки. Нанесение... Эдета геля 17% для первичной химической обработки поверхности корней в области контаминированного цемента поверхности корня. Обработка поверхности корней. Эдета гелем экспозиция 2 минуты. Подготовленная перфорированная твердомозговая оболочка, не регидратированная. ее размер 4 см. Обработка зоны специфической кирееты поверхности корня зуба номер 24. Финишная обработка полировочным бором поверхности корня зуба 24. Финишная обработка поверхности корня зуба 25. Выбор шовного материала, режущая нить, размер 5.0, нерезорбируемый. Первичный вкол. В области медиального вертикального разреза. Выполнены композитные швы в области зубов 27, 26, 25, 24. Внесение твердомизговой оболочки в зону пластика. Адаптация твердомизговой оболочки в области пластики. Фиксация адаптация логино материала. Ушитые вертикальные разрезы, подшиты слизисто-костичную лоскут, перемещенный в новом положении крестообразными вертикальными швами. Обратите внимание, пожалуйста, что ушито оба вертикальных разрезов и выполнено над каждым зубом крестообразный шов. Нанесение на послеоперационную область. Геля фитодент-перио с э, ДКВ, э, дент-перио-гель, э, гель с хлорофилом для полости рта. Мы применяем его во всех оперативных вмешательствах парадонтологических в послеоперационном периоде. И ситуация в полости рта до вмешательства и после. Нижний слайд – это до. Я хотела бы, да, чтобы вы обратили на это внимание. И верхний слайд, слайд – это ситуация после. Я бы отметила, что результат в области зуба 24, к сожалению, не радует. А результат в области зуба 26 – Хорошая рецессия, нивелированная, результат в области зуба 25 тоже хороший. Ну и увеличен объем десны в области всех зубов. Клинический пример номер 17. Обратите, пожалуйста, внимание на исходное состояние зубов и десны. Обратите внимание, что зубы уже пародонтологически зашинированы. Также проведен уже пародонтологический киритаж. Здесь был партонтит в острой форме. И вот сейчас в состоянии ремиссии мы получили, естественно, рецессии десны, убыль межзубных сосочков, все рецессии десны третьего класса, что, конечно, отягощает ситуацию измерение глубины рецессии десны в области зубов 43, 42, 41 измерение рецессии десны в области зубов 31, 32, 33 третий сегмент обзорная фотография для понимания да, исходной клинической ситуации это вертикальный разрез по линии прикрепления уздички нижней губы. Ранее уже отпрепарированные ткани тоннелированы тоннельным распатором и по необходимости скальпелем обоюдоострым. Визуализация вертикального разреза. Подготовленная, перфорированная, гидратированная твердомозговая оболочка. Ее размер 2 см. Подготовленная принимающая ложа по методу висты. Тоннелированные зоны рецессии, зоны слизистой в области мукогеневальной границы и вертикальный разрез по срединной линии. Тоннелирование. Проверка качества туннеля из от срединного разреза до зенита рецессии. Проверка туннеля от срединной линии до зуба 42. Проверка туннеля в третьем сегменте. Обработка поверхности корней гелем модета 17% экспозиция 2 минуты. Забор свободного десневого трансплантата. Вот его размер. 2 сантиметра получилось забрать. Измерение свободного десневого трансплантата. Вы видите уже выполненные композитные швы для перемещения. Внесение свободного десневого депетализированного трансплантата в зону операции. В области четвертого сегмента устанавливается свободный десневый депетализированный трансплантат. Внесение свободного десневого депитализированного трансплантата. Введение в третий сегмент пластического материала твердая мозговая оболочка. Ушито операционное поле, обратите внимание, ушит вертикальный разрез посрединные линии, композитные швы и около каждого зуба выполнен вертикальный крестообразный шов для фиксации материала пластического с одной и с другой стороны. Хотела обратить ваше внимание, что метод твиста позволяет нам оперировать с применением абсолютно любого пластического материала, как в комбинации, так и только с самостоятельной твердой мозговой оболочкой, но и также позволяет оперировать в области зубов с рецессией 3 и 4 даже класса, потому что во время перемещение туннельного перемещения слистнокостичного лоскута на композитном шве мы немного заодно еще и приподнимаем межзубной сосочек да, что самая сложная реконструкция вообще как бы это реконструкция межзубного сосочка фиксация состояния в полости рта еще раз обращу ваше внимание что уже даже сейчас видны увеличенные межзубные сосочки Состояние уши этой после, э, послеоперационно. и еще раз обратите внимание, что уже даже сразу после операции междубные сосочки выглядят уже намного в общем то выше и симпатичнее.